Сейчас я вам покажу, как сделать простой и вкусный чай из морковки. То есть, предварительно я морковку помыла и сделала жмых из нее. Если хотите, можно сделать на терочке мелкой, но там получится подольше нужно будет ее сушить. По поводу сушки вы можете сделать в дегритераторе, то у вас получится подольше, но более ценнее будет чай можно сделать в духовочном шкафу примерно 200-220 градусов там смотрите по состоянию то есть если вы например сделали в терку то у вас будет много сока в ней я сделала свежевыжатый сок и у меня получился вот такой жмых берем противень и просто вот этот жмых выкладываем тоненьким слоем на пергаментную бумажку. У меня немножко... Я еще немножко сделала, положила яблоко, поэтому у меня выпадается еще яблочко. Этот чай будет натуральный. Чем тоньше слой вы выложите, тем быстрее высохнет. Я сделала в данный момент в духовочном шкафу 200 градусов, примерно 30 минут. Но вы смотрите по состоянию. Если вы, например, делали э, терочку мелкую, то у вас там сока будет больше, и вам нужно будет дольше сушить. Ну, Все, отправляем в духовку. Ну вот, получился вот такой вот чай морковный. Сейчас я вам покажу, как его можно заварить. На такую кружку вам понадобится примерно чайная ложка. Для того, чтобы он заварился, примерно 1-2-3 минуты. Ну вот я только-только заливала, он уже, смотрите, такой вот черный. Аромат очень вкусный, похож на карамельный. Вкус он очень вкусный чай. Попробуйте. О полезности про морковку я вам говорить не буду. Это можно узнать и прочитать в интернете. Рекомендую вам такой чай. Попробуйте, натуральный и очень вкусный. Приятного аппетита и подписывайтесь на канал.